Приветствую вас, дорогие друзья! Давненько не появлялся на просторах Ютуба, за что прошу меня простить. Сегодня мы с вами поговорим о выборе первого нарезного карабина. А точнее о том, как этот выбор делал я. На что отталкивался, на что опирался, какие критерии себе ставил в выборе данного образца. В общем, как и у многих наркотников, Подходит время, проходит охотничий стаж в течение пяти лет, после чего вы имеете право на получение нарезного оружия. На что следует обратить внимание в выборе нарезного оружия? Доступность прежде всего. Патрон, чтобы был недорогой начинающему охотнику, потому что она стоит попробовать, нужен ему вообще этот карабин, или не нужен. И сразу гнаться за какими-то дорогими образцами стрелкового оружия, я считаю, что это немножко, наверное, неосмысленно. Стоит прежде всего попробовать. Нужен вообще. Нужно ли вам вообще нарезное оружие или нет. На что значит отталкивался и опирался в выборе своего первого оружия. Я, для меня принципиально важно, чтобы это был полуавтомат. Болтовики я не рассматривал потому как охоты у нас в основном охота на лося с загоном лобазная охота, ну лопазная конечно подошел бы вполне и болтовик а на охоте с загоном все таки болтовик это оружие одного выстрела и поэтому по бегущему где-то в кустах лосью сделать наверняка удастся официально только один выстрел и то навряд ли карабин же с... оружие с полуавтоматической перезарядкой позволяет эти погрешности устранить. То есть даже если вы первый раз не попали, у вас еще возможность на пару-тройку выстрелов будет. Потому как скорострельность оружия очень высокая. С чего начинал я? Изначально мне очень нравился карабин «Вепрь» в дереве с 520 м стволом. Вот пускают их у нас на Вецко-Полянском заводе МОВАТ в Кировской области, у меня даже было желание съездить на завод и выбрать там себе карабин. Почему я отказался в По причине его веса тяжелый карабин за 4 килограмма, Если еще оптику на него добавить, то вообще неподъемный. У нас охоты в основном местность такая, где очень трудно на чем-либо проехать. И поэтому ходим пешком в большинстве своем. Зимой, конечно, на снегоходе. Поэтому от вебря я отказался. Впоследствии знакомый охотник у меня, владеющий СКСом, изначально СКС вообще не рассматривал почему-то. Но он предложил мне зайти, посмотри карабин. Очень достойный, легкий, удобный. Зашел я к нему, взял в руки СКС. Скажу вам честно, друзья, мне понравилось. Хороший карабин, прикладистый. Единственное, что приклад немного коротковат. Вес у меня... Метр семьдесят восемь. Немножко коротковат приклад. Но я думаю, что этот недостаток можно исправить при помощи амортизатора голоши Я думаю, что вполне будет нормально. Покрутил я у него этот карабинчик в руках, повертел, повскидывался, подергал затвор, поспускал спусковой крючок. В принципе, мне карабин очень понравился. Я Решил, что буду покупать СКС, стоит он у нас 22 тысячи рублей в Кирея. Хотел брать, да, гражданин и молотом хотел бы брать карабин, так как отзывы по ним более положительные. Но опять же, по начитавшись различных форумов, кто-то приветствует этот патрон, кто-то не приветствует. Да, патрон, кстати, у очень дешевый, порядка она там от 16 рублей старт идет очень дешевый патрон пострелять где-то потренироваться конечно вообще отличный вариант но опять же напомню что отзывы по этому карабину как хорошие так и плохие и меня это немножко напрягло я задумался возьму допустим я из кейсик, постреляю и он мне не понравится его придется продавать и брать что-то другое с более серьезным патроном. Поэтому от скреса я отказался. Значит, подошло время получать лицензию. Я уже как бы с выбором карабина определился. Выбор мой пал на карабин тигр. Исполнение 0,1. Длина данного карабина метр 10 сантиметров. Вес. 3,6 без магазина и погонного ремня. 3 килограмма 600 грамм. Карабин взял в пластике. Это для меня было принципиально. Все оружие, которое было у меня до этого карабина, было в дереве. За дерево я как-то за царапины, за потертости. Как-то я очень щепетильно к этому отношусь. И поэтому решил, что нарезной карабин у меня будет в пластике. Не жалейте его ездить, не снегоходе там бросать в сани не париться вообще. Выбрал я вот такой карабинчик. Значит, что сказать. Для меня карабин подходит. Немножко, конечно, клюет ствол при вскидывании. Немножко клюет ствол. Но если я впоследствии добавлю сюда оптику, я думаю, этот недостаток будет полностью компенсирован. По оптике пока не определился, какой вариант взять. Подскажите, кто владеет. Что лучше на него поставить. Да, здесь у карабина. Давайте я немножко расскажу, разберу я его, карабинчик. Напомню, что он изготовлен на базе снайперской винтовки Драгунова. Очень достойного образца советского вооружения стоит наряду с этим же СКСом и автоматом калашникова я считаю так мое личное мнение на истину не претендую ну разберем значит с чего начинался разборка отделяем магазин пятиместный у меня магазин впоследствии приобрету наверное, на 10 мест отделяем магазин переводим предохранитель в положение огонь Флажок, запирающий крышку ствольной коробки, переводим в крайнее заднее положение. Немножко нажимаем на ствольную коробку и поднимаем ее вверх. Здесь значит, находится возвратная пружина. Она имеет соединение со ствольной коробкой. То есть не отъемная, не как у автомата калашников. Свольную коробку отсоединили. Внимаем затворную группу. Так вот она достается. И разбираем ударный механизм. Запчасти такие, ребят, на мой взгляд, фрезерованные, хорошие, добротные. Сделано, в принципе, неплохо. Интересно все-таки. Надежно и просто. Как в принципе и должно быть на охотничьем оружии. Так, значит, ударный механизм запирания на три боевых упора у него. Раз, два, три, три боевые упора. Так, сейчас снимем... накладки значит, как это осуществляется? тут конечно требуется определенный навык строго не судите значит нам нужно снять переднее кольцо от ствольных накладок значит днем нажатие канал у меня с принадлежностями дома поэтому я делаю это вот так нажимаю нажимаю перевожу его вот в это положение переднее кольцо, кольцо стопорно снимается значит в дальнейшем нажимаем немного на накладочку нажимаем на накладочку и она у нас выходит так падает прошу прощения все туго все новое был бы пенал было бы гораздо проще но его нет Снимаем значит, одну накладку, вторую. Здесь у нас газовая камера, газовый поршень и толкатель подпружиненный. Сейчас мы его достанем. Значит, Путем нажатия внутрь немного выдвигаем толкатель в сторону, вот таким вот образом. И достаем подпружиненный толкатель. Вот он, газовый поршень. Карабин еще не стрелянный. На пристрелку поеду, сниму отдельный видеоролик. Здесь два положения на газовой камере. Два положения. Положение 1 и положение 2. Насколько я понимаю, это для, для патронов разных по весу. Для 13-граммовых заводская настройка. Двоечка, полегче патрон, наверное, нужно переводить на единичку. Но это уже я буду осваивать в дальнейшем, пока ничего не могу сказать по этому поводу. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Вставляем газовый поршень в газовую камеру. И вот здесь, ребят, нужен определенный навык, чтобы попасть в толкателя, вывести его. То есть вот в это положение сюда немножко его нужно вывести, чтобы... Вставить его в газовую поршень. Здесь нужен определенный наук. Значит, в дальнейшем пристегиваем боковые накладки. Накладки как они точно так называются? Я их называю боковые накладки. Накладки ствольной коробки. Вот так. Могу ошибаться. И кольцо приводим в положение, в котором оно находилось. И закрываем чеку. Застегнули все. Здесь мы все собрали. Значит, в дальнейшем тут существуют такие вот пазы. Три паза. Покажу поближе. Три паза. Вот они. Раз, два и три. И чтобы попасть и ударно-спусковым механизмом, нужно по всем этим трем пазам его совместить и загнать его вперед. В дальнейшем крышку ствольной коробки подкружительной тоже здесь вот здесь тоже имеется три паза подгоняем ее опа произошел у меня спуск подгоняем и закрываем защелчку вот так вот спуск я уже сделал так пристегиваем магазин ставим на предохранитель я произвел не полную раз, разборку карабина тигр нравится мне ребята этот аппарат такое муша доверия чисто армейский образец в армии приходилось мне стрелять со воды немного но приходилось стрелять с винтовки со снайперской винтовки дорогунова и в общем нравится мне этот карабин Скажу вам честно. Пока я не пожалел, что взял его. Ну, постреляем, еще увидим. Да, с карабина. Шов такой паспорт. Стоимость карабина значит, составляла 43 750 Паспортная куча данного оружия составляет 553 мм. Составляет 53 миллиметра Паспортная куча шаг нареза ствола. Если могу ошибаться, конечно они шли с 530-м шаг, шагом нареза из 240 -м. вот здесь на ой, 300 500, 300 320 и 240 шаг нарезал здесь на 320 шаг нарезов сколько я понимаю Но это тоже по интернету ничего не могу сказать не мерил значит шла инструкция вот здесь все понятно применение порядок сборки-разборки, штампы контрольных отстрелов, штампы ОТК, приближу, вот такой вот карабинчик у меня, да, карабин весь на одних номерах, что тоже очень хорошо. Очень удобное у нее прицельное приспособление у карабина. Здесь стоят деления до, до 12 и до, до 1200 метров. Конечно, полный бред. Наверное, максимальная дальность стрельбы из этого карабина метров 300. Даже наверное, меньше 200, на без оптики по крупному зверю. Но впоследствии буду покупать оптику. Не знаю, что можете сказать по поводу ПСО, установки ПСО на карабин. Но на загонную охоту я, конечно, оптику не буду использовать. Буду ходить без оптики. Я думаю, что за 200 метров по убойному месту лосью я попаду. Оптику, возможно, буду использовать на лобазах. Ну и по птичке. Кстати, да, хотелось бы спросить экспертов, рвет ли птицу данный образец оружия, забыл рассказать-то. Тигр под патрон 762 на 54 наш православный патрон. Очень он тоже доступный патрон. Очень доступный. И стоимость у него у нас старт от 21 рубля. 54 патрон стартует и выше. Есть зарубежные образцы, также и наших образцов предостаточно. Как оболочки, так и полуоболочки. Вот так вот, ребят. Хотелось бы от экспертов оружия услышать напутственные речи в виде конструктив конструктивной критики. Чем стреляете? Ну и какие-то еще нюансы хотелось бы услышать. Очень бы хотелось пострелять с этого карабина, в ближайшее время я это буду делать. Поеду в тир, пристреливать данный карабин. отчет сниму обязательно. Скоро у нас открывается осенняя охота. Охота слабаза открывается и по птичке не так уже долго осталось ждать. В этом году будем брать лицензию на луся обязательно. Возможно кабана. Делать бы кабанчика взять, чтобы посидеть вечерами на лабазе, покараулить его. Вот такие вот делишки, друзья. Рад, Рад что приобрел такой карабин. К нему приобрел. Сейчас покажу. Добы. Хольстер. Хольстер. Взял два хольстеровских подсумочка. Один на 10 патрон. Вот такой вот он. И под сумок под магазин. Очень он хорошо туда помещается при транспортировке где-то там. Второй, может быть, куплю магазинчик. Вот так вот он очень хорошо, удобно в него помещается, крепится все на поясной ремень. Такие вот дела, да, и сейчас покрывающий чехол тоже хольстеровский взял, недорогой. Взял вот такой чехол для карабина, мягкий. Твердый кейс мне не нужен. Взял мягкий, пока без оптики чехол я взял. Как-то так, мужики нравится мне карабинчик удобно с него целиться очень удобно для щека в разное положение она ставится верхнее положение топот подоптику. Ну, я ставлю ее немножко вот так вот наклонно чтобы удобно было целиться очень удобно целиться с карабина надеюсь что данный образец оправдая от моей надежды. Очень бы хотелось в это верить. Что купил я себе карабин. Один единственный на всю жизнь. И не менять его, и ни к чему другому не приходить. Из минусов, что я заметил. Немножко, вот так вот, по сторонам брякат магазинчик. Немножко скрипят боковые накладки, вот эти пластиковые. Немножко есть такой момент. Ну и сам приклад мне тоже, наверное, немного коротковатости. Вот прямой да, Чуть-чуть он коротковат. Возможно, поставлю здесь тоже амортизатор. Удлиню его немного. Возможно, не буду. Посмотрим. Сейчас покажу. Очень удобно карабин Лежит на плече при переноске. То есть таким вот образом. Ну чем прямо как влитой. литой. Вес. баланс оружия, мне кажется, как-то вес компенсируется немножко. Баланс у оружия неплохой, в принципе. Легко скидываться, легко я ловлю мушку. Очень удобно. Все очень. Очень даже, я бы сказал, В общем, поделился с вами своей радостью, давно мечтал о нарезном оружии, очень давно. Подписывайтесь на канал, смотрите видео. В дальнейшем буду снимать для вас пристрелку карабина. Охота открывается, буду снимать. Достраиваем избушку, там уже Олег очень много что сделал, обшил ее изнутри. Там. В общем, все покажу. Давайте, ребят, до новых встреч. Всем пока.